Всем, привет! вы на канале Тыковка Твоя. сегодня вторая серия сериала Как приручить дракона. Это сериал из Лего и игрушек о дракона, а именно драконов. Ну и что ж, давайте начинать. Безумик, ты что? Безумик? Безумик, ты чего? Ты чего? Что случилось, Безумик? Беззубик, идем отсюда, идем. Беззубик, пошли. Пойдем, пойдем, нам елочку еще належать надо. О. Так, не вреди. Безубик, идем. Что там, что там? Что? Что случилось? Да, да, я слышал это ты крыльями махал. Ой, что там было, что там, что там, что там. Он решил поиздеваться. Эй, беззубик, хватит валить все вещи. Все, елочка стоит. И так, вот видишь, бедненькая не может нормально стоять. Ну, Вот эта штучка. Так, ладно, постараемся в ближайшее время украсить получше нашу елочку. Ну ладно, хоть какая-то елка есть. Да, а мы пошли, что будем делать? А, я не знаю, трат, а идем отсюда. Ой, ой, дело уже близится к вечеру, пора идти спать. Так, Беззубик, успокойся, успокойся, все хорошо, идем. Безумик, ты где? Идем. Я пошел к себе, ты как знаешь. Безумие. Иди. Давай, спокойной Давай, запрыгивай на крышу. ночь Делаешь. Иди уже спать. Утро. Песобик. Песобик, быстрее. Вставай, вставай, вставай, вставай, вставай, вставай. Ты знал, что сегодня? Сегодня будем лежать в елку. А ты что думал? Идем, идем. Где елка? Господи, мамочки, Астрид, Астрид, Астрид, Астрид! А столько тут тебя нет? Нет, нет, нет. Где-то, где-то, где-то. Бу. ты, бу, Привет, что случилось? Где наша елка? Вот я тебя хотел спросить, ты не видел? Нет, мы всю ночь с коронгильдой спали. А что? Тут безубик всю ночь ходил. Подозреваю, что это он елочку нашу. Безубик бы, я думаю, такое бы не сделал. Он у нас умный дракон. Ну, он почему-то так странно на эту елку смотрел. Хм. Ну, может, просто ему не нравятся елки. А -а -а -а -а. Че с тобой? У меня такая новость. У меня такая новость по телефону. Какая еще у тебя новость по телефону? Ну, не по телефону, а это то, что засняла моя видеокамера ночью. И, короче. здесь есть ночная видеокамера? Да, конечно, на мне всегда. Только кто знает, кто еще мой дом придет. Ну и, короче, и непонят... и я видел, как кто-то утащил елку. Кто? Там, там непонятно вообще, кто ее утащил, но я видел, что там беззубик был. Мне кажется, это без утащил. Да почему ты так думаешь? Мне кажется, это беззубик был. Потому что вот, на, смотри, вот, включает камеру. Вот, вы сами все видели. Господи, Грагель, ты нас напугал. Ну, идите поиграть. Ай, пошли играться. Икин, как ты думаешь, все же кто это был? Это был твой Безубег или... Ой, я даже уже не знаю, что думать. Безубик он у меня такой умный. Но я думаю, даже если бы она ему не нравилась, он бы ради нас всех бы оставил эту елку, он бы не стал ее трогать. Доказательства все на него, все на эту ночную форию. Ой. Ой. Коленки. Леж коленки, видите, дрожат от того, что Безубик оказался не тем, за, за кого себя принимает. Ой. Даже не знаю, что думать. Он бы такой не был способен. Ну, давай будем расследовать это дело. Давай. Но только как мы это выясним? Все равно тот, кто утащил елку, уже ее обратно не принесет. Так. Раз уж это дракон, то что дракона приманивает? Рыба. Да. Вот. Рыба. Поэтому... У нас все получится. Сделаем небольшую ловушку. Я не люблю, конечно, делать ловушки для драконов, так как они очень мидлые. Икинг! Икинг! Икинг! Рыбьенок, что случилось? У меня такая новость. У нас накануне был новый дракон. Как это новый дракон, в смысле, новый дракон. Ой, я его следы засек, он вот тут вот вот у меня ходил. Новый дракон даже рыба не нужна. Пойдем посмотрим следы. О, научные штуки. Я пойду возьму оружие, то кто знает. Надо обезопаситься. Мое любимое оружие. Ну-ка, что там? Ой, сегодня ночью я слышал, как кто-то ходил. Но я понял, что это безумие, так как я умею различать драконов. Ты знаешь, что я самый умный по драконам. Так, рыбинок. Хорошо, успокойся. Скажи, что за следы. Вот. Здесь был непонятный след. То есть такого дракона я не видел. Где вот тут вот, вот. смотрите внимательнее. А следа нету, как будто он есть. Ух ты, правда? Нашли пятнышко на земле. Пятышко! Как ты? Да это классификация дракона. Я даже могу определить, что это за дракон. Ты можешь? Легко. Сейчас только книжечку свою возьму. Вот у меня тут в книжечке все написано. Так. Далеко я даже знаю, что это за дракон. Если я не ошибаюсь, то, судя по следам. По идее, по следам. Я даже не могу сказать, что... В смысле ты не можешь сказать? Это выглядит как... Даже не знаю, сказать как... Начинаю фурия, что... Нет, это не беззубик, я тебе еще раз говорю. Я, конечно, тоже уже потихоньку стала думать, что, стала думать, что это беззубик, но нет. Я своего дракона никогда не продам. Это не он был, он бы такой не был способен. Ну прости, ну всю наследы без зубика показывает. Хм. Ну, значит, это еще одна ночная фурия? Нет, нет. Кажется, он должен сам объявиться. Все же устроим охоту. Тут нужно оружие и тут нужна тактика боевая. Может, не надо, это все же драконы. Я понимаю, я тоже очень люблю драконов, но тут нужна уже ловушка. Что приманивает этот вид? Как и понял, это очень похоже на вид Ильи. А Розящий, ну, или коктивик. С коктевиками. Я легко справляюсь. Трангеля. Да? Трангеля. Да? Мы с трангелями беремся за дело. Потому что с коктевиками, если что, я хорошо владею. Ну а я без Может, не надо его? Я хорошо с розящими. Поэтому у нас все получится хорошо. Да, надо все же узнать, кто это такой был. Ну что ж, приступаем. И спасибо, что посмотрели это видео. Поставьте лайк и напишите комментарий. И подпишитесь на мой канал. И если вам нравится этот мультик, то напишите в комментариях. Я хочу продолжения. И всем пока. Пока-пока.